И всем привет, это канал Владдокстрим и мы тестируем наше новогоднее наступление Покупаем коробку за 55 рублей и за ней мы можем получить гарантированно 250 золота Также у нас есть хороший шанс выиграть 250, 500, 7 дней према и также ОМ46 по танка Р Ну и слот в ангаре как плюшка Так, ну что, поехали купить себе карта Gaming. всем советую Да, грузимся. Оплатить. Так, СМСка прилетела. Так. Подтвердить все. Спасибо. Отлично, спасибо за участие. С Нового годом. В прочном говоре. Так, все. Переходим в танки. О, здесь у нас уже информационный лист. Получите одну коробочку. Вам была начислена коробка одна, которую вы вскрыли. А, которую мы вскрыли за вас. И 750. И вот получилось. Гародировано. 250 и еще. 500 сверху, ну, уже неплохо, так, ну, конечно, не кореец, так, елочная игрушка, и мы ее можем повесить вот сюда, атмосфера праздничной достигнута второго уровня, а это значит, что вы получаете ящик ценными подарками, не излимедлительно, раскройте его, за каждый уровень с 1 по 10 вы получаете все больше существенных призов и подарков к ящику. Отлично. Открываем и воин третьей степени. Ну неплохо. Так, а, а та же персональная скидка на покупку техники ПВЛВВ ФМ. Давайте посмотрим. А, второго уровня ноль. <laughs> Слушайте, ну тоже прикольно. Это можно качаться-качаться. Бак, например, на восьмерку скидка. М? Ладно. Так, атмосфера праздника достигнута. <laughs> Это был наш торт. Все, ждите на наш большой закупон. А если быть более точнее, покупаем самую большую коробку.